Добрый день, друзья! Это канал Кухня Сайтов. И сейчас коротенький урок, как установить виджет на сайт. В виджете этом должна быть ссылочка, ведущая на другой сайт. То есть, нам с вами нужно получить нечто вроде вот такой красивой картиночки в боковой колонке, где у нас находятся все виджеты. С надписью, и если мы нажимаем на эту картинку, она нас перенаправляет на другой сайт. Итак, как же нам установить такую картиночку на сайт со ссылкой, ведущей на другой сайт? Вот, предположим, перед нами сайт, и нам надо установить виджет в подвал вот сюда. Что мы делаем для этого? Ну, Во-первых, нам надо войти в этот сайт в качестве администратора. Ставим слэш и печатаем такую надпись. WordPress-Admin. Здесь вводим логин и пароль и нажимаем «Войти». То есть мы входим в консоль нашего сайта, которая является «Тайной кухней». Того, что стоит снаружи. Открываем вкладочку «Внешний вид». «Виджеты». Перед нами доступные виджеты и область виджетов в боковой колонке. А также область виджетов в подвале. Если мы эту область откроем, то обнаружим, что у нас тут уже стоят кое-какие виджеты. «Статистика». «Мета» и изображение «Растем вместе». Что мы делаем в таком случае? Нам нужно взять универсальный виджет «Текст» и перетащить вот сюда. Рядом с «Растем вместе». Сейчас сюда нужно забить определенный код. Давайте мы этот код возьмем вот с этого сайта. Так, войдем в консоль. Здесь тоже войдем внешний вид виджета. Я это делаю для вас. Так, а на этом сайте, да, на этом сайте у нас виджет стоит в боковой колонке. Так, вот этот код я переписываю. Потом я его размещу в описании видео. И вы можете вписать его с описания. И вставляю сюда. Ну, смотрите, я это сделала автоматически, но нам нужно будет кое-что поправить. Вместо адреса вот сюда вы вставляете адрес сайта, куда должен ввести ваш, ваша ссылка. В моем случае это bisbasis.ru. Вот. А теперь с картинками. Для того, чтобы появилась здесь нужная картиночка, мне нужно эту картинку на этот сайт загнать. Я открою другую вкладочку, чтобы у меня ничего там не портилось, все сохранилось. И открою этот сайт в новой вкладке. Так, открываем сайт, новой вкладочки и теперь вносим сюда медиафайлы. Нажимаем, наводим курсор на медиафайлы и нажимаем добавить новый. Выберем файл из компьютера. Вот открывается окошечко поиска файлов. Давайте возьмем вот этот файл. Он такой небольшой, лаконичный. И в принципе может послужить логотипом сайта. Таким простеньким. Нам нужно списать вот этот адрес этой картиночки. Копировать. По этому адресу эта картинка у нас лежит на сайте. Скопировали адрес. Так, и теперь идем вот сюда, где у нас виджеты. И забиваем адрес картиночки между двумя кавычками второй части кода. Вставляем. Все, мы с вами вставили адрес картинки. Так, открываем еще раз текст и вводим нужный нам текст, который мы копируем отсюда. Копировать, вставить. И теперь этот текст нам надо поправить. из basis.ru так и копируем адрес картиночки где она у нас лежит и вставляем все наш код готов и давайте напишем, дадим какой-нибудь надпись, например, все про деньги. М -м, простите. Все про деньги. Сохранить. Так, вот у нас. Кружочек прокрутился, сохранился. Закрываем эту вкладочку. Ну и нам осталось только проверить, как установился наш виджет. Перейти на сайт. Мы ставили его в подвал. И вот он у нас виджет появился. При клике на этот виджет мы должны перенаправляться на сайт партнера. Кликаем по виджету. И вот мы оказались на сайте партнера, куда мы хотели переправиться. Ну все, дорогие друзья, я вам показала, как вставить код в виджет, для того, чтобы по, при клике на картиночку виджета у нас срабатывала ссылка на другой сайт, например, на сайт партнеров. Если вам помогло это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет много полезной информации. Всем пока! С вами была Кухня Сайтов.